Всем привет! С вами Димас. Вот сегодня пораньше собрались, а, решили для вас приготовить а, вон, гречка, которая сейчас всем популярна. Начинаем процесс. А, морковь нарежем, ну как бы как на плов толстый соломкой морковь с огорода так что без красоты сегодня прям жара стоит 18 градусов но Пока еще рано раздеваться. Морковь нарезали, как бы сильно удивлять некого. Нарезка произвольная. А лучок то же самое просто полукольцами как бы он весь и жарится попку можно удалить печет вообще оготка отличная так ну вот нарезали лучок все морковка у нас все готово чеснок потом кинем вот также мы используем чуть-чуть вот мясо есть обрить свинины шеи вот. немножко ее обжарим тоже так что все пойдем к мангалу к казану все вот моего мангала казан раскалился оператор можно пожалуйста масло спасибо чуть-чуть добавим достаточно спасибо вот, и добавляем свининку нашу, отлично. Вот, свинина у нас пошла, прям как это в Марканде. Вот ну, так, обжарить чуть-чуть, чтобы колерочек дало. Вот. Это обжаривается. Ничего, не солим, не перчим. Неначало. Снимать будешь? Вот, потом добавляем морковь. И тоже обжариваем, солируем. Температура отличная. Мангала прям греет. Морковка постепенно тоже обжаривается. Вот морковь тоже обжарилась, добавляем лук. Сейчас массовка соберется на полевую кухню. Будем кормить людей. В принципе, можно и масло добавить еще. Но сделаем это позже. Тем более тушенка жирная. Может быть, вообще не будем добавлять. Главное, чтобы следить, чтобы равномерно все обжарилось. Ну, в итоге все дойдет все равно. Камикадзе, лучок решил покинуть на этот мир. Вот. Где-то минут, может быть, 10 максимум это все обжаривать. Сейчас там и уже добавим гречку. Сегодня будем готовить на колодечной воде. Сходил специально для этого, почистил колодец. Вот, так как всю зиму его никто не чистил. Как бы некому. В основном в деревне остались одни пенсионеры и люди широкого профиля. Так что приходится иногда вот так выручать. Чистить природу. Если кому-то что-то интересно, можем пишите, можем что-то приготовить лично в Здесь не сложно. Готовка это такая вещь. Главное желание и время для этого. Ну все, сейчас мы еще обжарились. Будем закидывать гречку. Вот, ну все, вот. Гречку нам любезнейший принес. Спасибо ему за это. Гречка алтайская, отборная. Великолепная просто. Мы ее заранее замочили за час. Можно вообще заварить. Кипятком еще будет быстрее. Так что добавляем гречку. Добавляем огонь, немножко выравниваем, специи чуть попозже кинем и заливаем воды, где-то одним 2 будем варить. достаточно вот огонь еще убавляем и накрываем крышкой будьте добры крышку под если не сложно вот благодарю вас Накрываем крышкой и все, ждем минут 10-15, все будет хорошо. Ну вот, прошло 5 минут. Как видите, гречка почти готова. Добавляем тушенку свиная. не будем весь добавлять ни к чему. Говядина, лаврушечек тут сразу заготовлены. Вот тушенка вся местная, рязанская область. Магазин не буду говорить и район. Ну пользуется очень большой популярностью, так как все едут через этот старый город, в направлении Москвы, он знаменитый в свое время, было достаточно. В летописи упомянулся, вот, обязательно чесночок серединку, как будто плов, немного соли, тушенка соленая, ну соли можно добавить присолить без этого никуда вот свежая высушенная зелень выращенная на свежем воздухе на чернозяне так что не придеретесь перец молотый можно добавить тоже кашу маслом не испортишь Перец, душистый горошек, штучек 10 для аромата, барбарис можно кинуть, но это опять же по желанию, он придаст аромат, кислинку, вот, опять же можно добавить гвоздику, но это на любителя, Прям буквально две штучки. Хорошая вещь, говорят, спасает от похмели. Ну, виднее кому. Вот, добавим две банки, тушенки, три не будем добавлять, мне кажется, достаточно будет. Хотя. Давайте две добавим, больше не будем. Вот. Воды достаточно у нас. И еще оставляем на медленном-медленном углях. Томится. Ну, минут прям дойдет. Она сейчас на однушечке для сравнения, если готовит на газу или на электроплите буквально 10 минут все на воды не надо она все уже доходит даже можно с открытой крышкой как вот готовит в узбеки в станет плов они никогда не закрывают крышками они накрывают либо марли либо тканью какой-то и постепенно у них доходит у них получается реально альдентом рис. Гречка сложно альдентом сделать, но ее просто можно заварить, запарить. Уже будет. А мы на открытом огне, так что будет дольше. Вот, ну все, закрываем крышкой и ждем прям 10 минут все дойдет, будем смотреть и пробовать, увидимся. Вот, ну прошло 5-7 минут буквально на очень медленном огне, гречка вся распарилась, просто. Просто божественная гречка. Такую дом не приготовить. Это только нужен свежий воздух. Но больше для этого ничего не надо. Как бы руки, они у всех разные. Вот. Но свежий воздух здесь главное. Смотрите, это, ну, Просто сказка. Пушка-бомба. со тут все просто томится мира не, раз, не развалены томленые, с бульончиком наш это бульон из тушенки воды было минимум пробуем на соль М -м -м. Очень нежная, Ну, интересный ингредиент здесь, это можно добавить соевый соус, если можно. Спасибо. Немножко соевого соуса не помешает, он даст вот этот вкус Азии, который добавит сюда а, тот ингредиент, которого здесь нет, грибы. Реально, соевый соус с гречкой. Можно не добавляя грибы, но люди будут есть и понимают, а где грибы? Ну, грибов нет, есть соевый соус. Это обман. И реально, мозг их обманывает, этих людей. Ну, буквально, ну, две чайные ложки. Достаточно. Спасибо. Вот, и все, это еще стоит. Я говорю, может стоять целый день огня нету, углей нету почти она просто сама доходит, за счет инерции казана казан ее доготавливает всем приятного аппетита с вами был Димас оператор Антон вот, мы желаем вам добра и здоровья самое главное все увидимся, всем добра пришла наша массовка вот пожалуйста следующий, пожалуйста, приятного аппетита спасибо Пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. Здоровья вам. Вот сейчас люди еще подойдут. Как раз мы компот заварили. Горяченький. Сладенький. То, что надо. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходи. Сейчас, минуточку. Красота. Подкармливает соседний автосервис. Пожалуйста, приятного аппетита вам. Спасибо большое. Душистая, вкусная штука. М -м -м -м, красота. М -м -м -м -м. Компотик, пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо большое. Здоровья большая. вам. Спасибо. Все доброго. Заходите. Вот. Мир не без добрых людей. Кормим всех. Заходите. Рязанская область. Всех ждем.